снова это делаю привет вы смотрите наш канал с труднопроизносимым именем гротескный Импориум. наше прошлое увлекательное приключение мы занимались распаковкой и даже испытанием детского скотча и конструктора для сексу тех или наоборот не важно в этот раз будет чужая посылка набитая всяким я не буду вам все подробно показывать, только некие избранные предметы. Надеюсь, там будет что-нибудь интересное. Я знаю, что полагается что-то говорить во время распаковок. Но, если честно, не хочу. И вам не советую смотреть это. Что-то, я думаю, нет, я даже не знаю. А, кладки. Мне только что сказали, что это шапка для головы. Шапки для головы. Очень много шапок. Одноразовые. Как бахилы для головы. Ну, работает. Серьезно. Dude. Ладно. Принимай послушай. Это очевидно батчатал? Наверное, чехол непроницаемый для вашего телефона. Шапка у вас уже есть. Чехол для тех, Что дальше? Дальше должны быть бакилы, нет? Нет. Ага, это... Это, кажется, беруши. Когда не пользовался, беру хреновую, но они запакованы. И они не мои. И в целях гигиены я, наверное, не буду их использовать. Я шапку использовал. Шапочка для глаз. Может, я так и буду проводить видео. Это надувная подушка, а это браслеты-лепелленты. Это браслеты репиленты. Сейчас март, поэтому насекомых нет, должен помочь. На... дважды ха он воняет сильно воняет это репеллен что людей отпугивать и у него нет застежек безумие безумие это для чистки рыбы Миссис, я чищу рыбу, мистер, я чищу рыбу. Чарли пилент. Это для чистки глаз. После рыбы. Чистки очков. Чистки очков. Шейник. Я полагаю. На ошейник я не буду делать. Хватит вам из котча. И губы. Всем нам известны ситуации, когда вы торопитесь на работу или в детский садик, и тут ваше ОКР вам говорит, «Эй, Валера, постой! Что ты творишь? У тебя же в тюбике паста распределена неровно. Так нельзя!» Слава богу, китайские ученые разобрались с этой ситуацией. Теперь мне не нужно мучаться. Они изобрели пластиковые губы. Гениальное устройство по своей природе, которое позволяет нам избавиться от всех нежелательных моментов полупустого тюбика. Оп. Все, вы спасены. Так, что у нас дальше? Наклейки на стены для тех, кому не нравятся обои. Щеточки для очков. Папочки. Еще наклейки на стену. Наушники. Что-то. Еще наклейки на, на ногти. Очень много здесь. для ногтей удлинитель и детский термометр или просто термометр у нас ребенка все на самом деле здесь куча всякой фигней я не буду все это испробовать фигня фигня фигня фигня для рыбы Следующий лад нашей феерии – водонепроницаемый чехол для айфона. Коего у меня нет. Поэтому вместо айфона я смастерил вот такой вот муляж. Будет достаточно наглядно. Давайте попробуем. Знакомьтесь, это скрафи. Скрафи поможет нам утопить iPhone. Так, сам по себе он всплывает. Молодец. И вот спустя три недели мы достали наш iPhone. Скрэфьи молодец, крафи справился. сухой АФ. на этом все спасибо что смотрели наше видео ставьте лайки подписывайтесь на канал спасибо всем пока здесь я написал что я не буду все показывать чего я знаю я решил что я не буду все это будет тогда отступление от сценария. все у меня конец. Я больше не о чем сказать. Это все серьезно. Там же идет несколько листов было. Мне нужно было больше информации. Что это так? Откуда я узнал? Откуда я все это знаю? Что самый мудрый человек в мире, что это, вот этого знать. Что, что это такое? В общем, я здесь скажу, что мне надоело распаковывать, что, что это неинтересно и, и что, что мне сказать? Что мне сказать?